Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Бофф Наталья. Сегодня для красоты нашего тела предлагаю заняться стретчингом. Итак, ставим ноги на ширине плеч, руки опущены, делаем глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся вверх, на выдох расслабились, и снова делаем глубокий вдох, приподнимаем каждый позвонок, пытаемся стать выше роста, на выдох, расслабились, и снова делаем глубокий-глубокий вдох, набрали полную грудную клетку воздуха, потянулись вверх. Хорошо. И добавляем. Наклоны головы в одну сторону и в другую. Стараемся делать это все время вытягиваясь через вверх. Хорошо, как будто бы мы ухо хотим положить себе на плечо. И еще один раз так же. Хорошо, теперь перекатываем голову через вперед в одну сторону и через вперед в другую. Еще в одну сторону и в другую, хорошо, противоположную руку положили на голову и потянули мышцы шеи, удерживаем положение, вторую руку можно выровнять и потянуться не по диагонали вниз в сторону, рукой тянемся вниз, а головой тянемся по диагонали вверх в сторону, в другую, рукой слегка придавливаем и удерживаем, дышим. Держим. Еще 4, 3, 2, 1. Опустили руку и противоположную. Хорошо. Голову перекатываем в другую сторону. Снова положили ее на ухо. Противоположная рука сверху. И потянулись правой рукой вниз. Раз, два, рукой вниз тянемся. Три, живот подтянут, 4. Еще прижимаем ухо к плечу. Удерживаем положение 4, 3, 2, держим. Хорошо, опускаем руку и опускаем противоположную. Возвращаем голову по центру. Хорошо, поднимаем слегка закидывая и опускаем вниз. Снова слегка закидываем, опускаем вниз и еще раз слегка. Назад, Опускаем вниз. Две руки сверху. Приподнимая позвонок от позвонка, вытягиваясь вверх. Опускаем голову. И снова тянем мышцы шеи. Удерживаем положение. Хорошо. Опускаем руки и поднимаем голову. Хорошо. И плечи по кругу. Назад. Поднимаем повыше. Живот подтянут. Плечами тянемся до ушей. Делаем то же самое в другую сторону. Плечи по кругу. Вперед. Тянемся плечами до ушей. Хорошо. Собираем руки в замок. Подаем плечи вперед. И возвращаем назад. Снова вперед. И назад еще вперед, назад и снова вперед, назад, хорошо, теперь добавляем спину, округляем спину и затем делая прогиб руки отодвигаем от себя, снова округленной спиной вниз и выравниваясь отталкиваем руки, еще округленной спиной вниз. Отталкиваем руки назад, плечи назад. И снова округленный вверх. Вниз. И делаем прогиб. Хорошо. Добавляем руки. Опускаем вниз. Подъем вверх. По кругу назад. округленной спина вниз. И раскрывая грудную клетку назад. Снова округленный вниз. Раскрывая грудную клетку назад. И снова вниз. И оставили руки. Хорошо. Собираем руки за головой. Локти разводим в стороны. Живот втягиваем в себя. И отталкиваем головой, руки назад. Локти назад. Кисти головой отталкиваем назад. Живот подтянут. Удерживаем положение. Хорошо. Теперь также отталкивая локти назад. Делаем наклон в одну сторону. И стоим. Раз. Стоим. Два. Стараемся правым локтем тянуться назад, три, четыре, тянем мышцы к груди, раскрываем руки, удерживаем положение. Хорошо, возвращаемся, снова отталкиваем локти назад, кисти рук назад, живот втягиваем, наклон в другую сторону и снова стоим, стараемся оттолкнуть локоть левой руки назад. Удерживаем положение. Хорошо. Возвращаемся. Делаем глубокий вдох. И через верх вытягиваясь наклон в одну сторону. И снова через верх наклон в другую. Еще также же вытягиваясь. Старайтесь каждый раз наклоняться чуть глубже. За последним разом собираем руки в замок. Хорошо. Плечо отталкиваем левое назад. Поворачиваем голову, смотрим в потолок. И тянемся руками в сторону, живот в себя. Удерживаем положение. еще больше руками в сторону, хорошо, еще 4, 3, 2, 1, возвращаемся в исходное положение, и снова через вверх наклон в сторону, собираем руки в замок, взгляд в потолок и правое плечо разворачиваем назад, живот втягиваем в себя, стоим, руками тянемся в сторону. Еще вытягиваемся. Раз, два, три, четыре. Еще четыре. Три, два, один. Возвращаемся на центр. Снова сделали. Оп. И опускаем руки. Хорошо. Берем себя за заднюю поверхность бедер. Живот втягиваем в себя на прямых ногах. Опускаемся до параллели с полом. И округленной спиной поднимаемся Вверх, снова с прогибом. Опускаемся и округленной спиной. Подъем еще два раза с прогибом. Округленный. Вверх. И снова с прогибом. Округленный. Вверх. За последним разом опускаемся параллельно полу. Руки поднимаем перед собой и вытягиваемся головой руками вперед. И удерживаем положение. Хорошо, опускаем руки и пружиним вниз. Вниз. Поглубже. Еще четыре. Три, два. Один. Собираем стопы вместе. Проходим руками вперед. Пятки стоят на полу. Поднимаемся на высокие полупальцы. И поочередно опускаем пятки. Одну, вторую, одну, вторую. Еще одну. Вторую. Снова одну. Вторую. И двумя вниз. Подъем вверх. Пятки прижать. И снова по подъем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Поставили пятки. И три раза копчика отталкиваем назад. Раз. Два. Три. Возвращаемся снова. Раз. Два. Три. Возвращаемся. Еще раз. Два. Три. И последний раз. Два. На три отталкиваем копчик. Плотно прижимаем пятки и удерживаем положение. Колени прямые. Дышим, держим. И еще отталкиваем. Раз. Два. Три. 4. Хорошо. Подходим руками и медленно, округленной спиной, поднимаемся вверх. Для следующего упражнения разворачиваемся лицом. И снова захватываем себя за заднюю поверхность ног, медленно с опускаемся, скользим по ногам, прижимаемся. Пружина 4, 3, 2 1 ставим руки хорошо ноги разводим пошире в стороны еще можно шире теперь сгибая колено опускаемся на одну ногу сгибая колено опускаемся на вторую еще одна вторая и еще одна Вторая. Опускаемся на правую ногу. Удерживаем положение. Раз. Держим. Два. Живот втягиваем головой. Тянемся вперед. Три. Четыре. Спина прямая. Обязательно. Четыре. Таз параллельно полу. Три. Два. Один. И пружина вниз. Вниз. Поглубже. Еще. Четыре. Три. Два. Остались в самой нижней точке. Головой тянемся вперед. Еще удерживаем положение. Дышим. Хорошо. Теперь отрываем пятку, садимся полностью на ногу. Разворачиваем противоположную. Стопа на себя, большой палец в потолок. Рука за спиной. Теперь отталкивая колено в одну сторону, втягиваем живот головой, тянемся по диагонали вперед-вверх. Запомнили, стопа на себя, нога прямая вторую отталкиваем в сторону, живот в себя, удерживаем положение, раз, держим два, держим три, четыре, еще отталкиваем колено в сторону, четыре, три, два, один, поставили руку и разворот, хорошо, опускаемся на колено, выводим ногу на себя, спина прямая, и удерживаем положение. Раз. Держим. Два. Живот втягиваем. Обязательно. Головой тянемся вперед. Три. Четыре. Еще удерживаем. Хорошо. Округленной спиной. Приподнялись, сделали вдох. И на выдох снова. Выравниваем спину прижимаемся животом к груди к бедру, удерживаем положение. еще много четыре, три, два, один, сгибаем ногу, переносим вес тела вперед. Хорошо. Правая рука за головой. Локтем тянемся к полу. И выравнивая ногу, разворот в другую сторону. Снова локтем к полу. И ставим ногу на пятку. Делаем разворот. Снова локтем к полу. Разворот. И еще к полу. Разворот. Удерживаем положение. раз, Держим два. Держим три теперь старайтесь рукой тянуться назад 4 три, 2 1 хорошо опускаемся полностью на пол ногу можно немножечко от себя оставаясь в этом положении проворачиваем таз в сторону и потом тазом тянемся к полу снова в сторону к полу еще проворачиваем таз Попытаемся сесть полностью на пол и еще проворачиваем. Хорошо. Теперь опускаемся вниз и, и удерживаем положение. Ничего. Хорошо. Приподнимаемся и разворачиваемся полностью. Делаем глубокий вдох и на выдох опускаем вперед. Удерживаем положение. Дышим, держим. грудью тянуться к полу, спина прямая, еще удерживаем 4, 3, 2, 1, и также не сутулясь, слегка проходим к противоположной ноге, пытаемся дотянуться и удерживаем положение, Еще больше тянемся к ноге. Хорошо. Возвращаемся на центр. И поднимаемся вверх. Хорошо. Забираем ногу. Собираем стопы вместе. Тянем стопы на себя. Колени пытаемся положить на пол. Живот втягиваем в себя. Головой тянемся до потолка. Делаем вдох. И на выдох тянем стопы снова к себе. И прямой спиной наклон. Удерживаем положение. Можно слегка пружинить. Вниз, вниз, глубже Еще хорошо. Приподнимаемся. И снова тянем стопы на себя. Колени пытаемся положить в стороны. Делаем вдох. И на выдох наклон вниз. Топой тянем к себе, удерживаем положение. Легко прижимаем. Хорошо. Приподнимаемся и разводим ноги в стороны. Направляем пальцы в потолок, спина прямая, плечи развернутые, руки за спиной. Слегка проворачиваем таз, как будто бы хотим прогнуться в поясничном отделе. Удерживаем положение, живот втягиваем. Хорошо, руки вперед и чуть глубже наклон. Спина также прямо, живот втягиваем. Хорошо, еще глубже. Поставили локти, удерживаем положение. Головой тянемся вперед. Хорошо. И последний раз максимально вниз и удерживаем положение. Дышим, держим. хорошо, округленной спиной приподнимаемся, собираем ноги вместе ставим ладонь перед собой выравниваем колени и еще один подход ноги как можно шире и все в другую опускаемся на левую ногу затем на правую еще на левую на правую и снова на левую на правую за последним разом остаемся удерживаем положение раз головой тянемся вперед Два, держим три четыре, еще четыре три два и пружина семь семь шесть 5 четыре три 2 остаемся в самой нижней точке снова головой тянемся вперед Хорошо, приподнимаем пятку, садимся полностью на стопу. Разворачиваем ногу, пальцы в потолок, вторая рука за ногой и отталкиваем противоположное колено. Хорошо, отталкиваем колено в сторону. Спина прямая, живот подтянут, дышим, держим. немного толкаем хорошо поставили руку и разворот хорошо опускаем колено выравниваем ногу стопа на себя наклоняемся поглубже прижимаемся животом грудью к бедру и удерживаем положение Держим, держим. Округленной спиной приподнялись, сделали вдох и на выдох еще плотнее прижимаемся и удерживаем. Хорошо. Подаем таз вперед. Левая рука за головой. Теперь локтем пытаемся дотянуться до полу. выдох И выравниваем ногу, проворачиваем корпус вдох. Снова вниз, выдох. И проворачиваем корпус вдох. Опускаемся вниз. И выравнивая ногу ставим на пятку. Еще вниз. На пятку. И еще вниз на пятку. И удерживаем положение. Отталкиваем руку назад. Хорошо. Опускаемся полностью. Полушпага. Таз на пол. И ногу отталкиваем слегка в сторону. Руки перед собой, спина прямо. Прокручиваем корпус в сторону. И стараемся таз опустить на пол. Снова в сторону. И таз на пол. Снова в сторону. На пол. И еще в сторону. На пол. Удерживаем положение. Стопу можно немножечко больше в сторону. Дышим. Держим. Таз еще больше подаем вперед. и полностью ложимся вниз руками тянемся как можно больше вперед Округленной спиной приподнимаемся и разворачиваемся прямо. Хорошо, делаем вдох и на выдох опускаемся, проходим руками вперед. Хорошо, и слегка проходим к ноге и пытаемся дотянуться до стопы противоположной рукой, дышим, держим. Еще больше к ноге дотягиваемся. Возвращаемся на центр и поднимаемся вверх, забираем ногу, собираем стопы, стопы тянем на себя, колени пытаемся положить на пол. Сделали вдох, тянем стопы к себе и прямой спиной наклоняемся вперед, удерживаем положение. Поглубже, слегка пружиним. Округленной спиной приподнимаемся, снова делаем вдох, тянем стопы на себя, колени пытаемся положить на пол. Снова вдох и на выдох на пол вперед. Слегка пружиним. Хорошо, округленной спиной приподнимаемся, ноги меняют положение, разводим стороны стопы в потолок, руки за спиной, разворачиваем плечи, удерживаем положение. Хорошо, слегка отталкиваемся руками, руки в замок за спиной, плечи назад, дышим, держим. хорошо руки вперед чуть глубже на оклон еще держим опускаемся на локти спина прямая головой тянемся вперед Хорошо. и еще глубже опускаемся и удерживаем положение спина прямая головой вытягиваемся вперед животом грудью тянемся к полу хорошо и округленной спиной поднимаемся Вверх собираем ноги вместе. Хорошо, для следующего упражнения разворачиваемся спиной к коврику. Ложимся на спину, правую ногу в потолок, стопа на себя. Захватываем ближе к стопе и удерживаем. Старайтесь сделать это с прямой спиной. Живот втягиваем, колено прямое, стопа на себя. Дышим, держим. Хорошо, плотнее прижимаем ногу, можно взять за пальцы стопы, тянуть и стопую пальцы на себя, колено прямую, ногу плотнее, держим. Хорошо. Ногу согнули, положили стопу на бедро, колено в сторону Выравниваем левую, подтягиваем к себе и удерживаем Хорошо опускаем ногу, делаем то же самое со второй, выравниваем левую стопа на себя, захватываем ближе к стопе, подтягиваем, держим. Хорошо, ногу плотнее прижимаем, захватываем за стопу, тянем и пальцы, и стопу на себя. Ногу поплотнее прижимаем, удерживаем. Хорошо. Ногу согнули, положили на бедро противоположное Приподнимаем ногу, выравниваем Захватываем ближе к стопе и снова держим хорошо теперь сгибаем две ноги стопы вместе берем себя за пятки поочередно выравниваем одну ногу стопа на себя вернули и выравниваем вторую ногу стопа на себя вернули и еще по разу правая к себе с тобой работаем левая к себе теперь выравниваем две ноги стопы на себя собрали вместе еще стопы на себя собрали вместе и еще на себя, собрали вместе за последним разом, выравниваем ноги, удерживаем, тянем их слегка к себе и как будто бы пружиним вниз, давим руками вниз, вниз, вниз, продолжаем, самые нижние точки остались, держим, Еще удерживаем, слегка руками давим, не забываем все время, толкаем ноги вниз-вниз. Обязательно расслабились, удерживаем. Хорошо, с обратной стороны подбираем ноги, натягиваем носки, собрали ноги вместе, согнули и округленной спиной. Поднимаемся вверх. Хорошо. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!